Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Андрей. Я рад приветствовать вас на нашем видеоканале. Сегодня я вам расскажу про новинку Камеру 71.11. Это очень интересное решение в системах видеонаблюдения. Это не абсолютная новинка, но это новое решение в системах видеонаблюдения. А в классических системах видеонаблюдения у нас отдельно устанавливается камера, от нее прокладывается провод до записывающего устройства видеорегистратора. В сам видеорегистратор вставляется память, жесткий диск, на который ведется видеозапись. И если необходима запись звука, то подключается дополнительный микрофон. В настоящее время сейчас все это научились объединять. Примерно так, как мы привыкли видеть там, в наших телефонах или видеокамерах. В камеру устанавливается карта памяти, присутствует объектив, для видеозаписи присутствует микрофон, для записи звука сеть, для подключения ее в локальную сеть к нашему роутеру. И еще дополнительное преимущество это подключение по Wi-Fi сети. То есть устанавливая в некоторых офисных помещениях, квартирах, нам не нужно будет до камеры прокладывать дополнительный провод. Это облегчает опять же установку. Я сейчас устану кронштейн, чтобы закрепить камеру, поставить ее. Камеры сейчас устанавливать стало значительно проще. Прежде всего это дружелюбное программное обеспечение. Оно уже практически не отличается от наших гаджетов. По-прежнему, камеру видеонаблюдения необходимо подключать в электросеть. Кабель и блок питания присутствуют у этой камеры. Провод не очень длинный. Значит, встроенного аккумулятора у камеры нет. то есть Пока она еще не может там, считаться каким-то супермобильным устройством для видеозаписи. Но для дома или для офиса это очень удобное решение. Вот таким образом ее можно закрепить на потолок. Вот таким образом ее можно закрепить на стену. Или вот так вот. Или вот так. То есть всевозможные для способы ее установки. Данная камера имеет разрешение 1 мегапиксель. Камеры в 2 мегапикселя, с разрешением 2 мегапикселя, стоят значительно дороже. При этом дают не сильно больше возможностей, и качество изображения у них приблизительно сравнимое. Камера для внутренней установки. Данная модель предназначена для того, чтобы ее ставить в помещение, в офисы, в квартиры. Для подъезда камера не подходит. Скорее всего, камеру эту сломает. В данном случае у камеры присутствует модуль ИК-подсветки для работы в ночное время. Широкоугольный объектив. Угол обзора у этой камеры, поле зрения уже практически 100 градусов. Это много, большой охват. Присутствует запись звука, Wi-Fi, локальная сеть, питание, запись на флешку. Устройство современное, поэтому поддерживает карты памяти 128 гигабайт. На 128 гигабайт можно писать неделю видеозапись. Карты памяти на 128 гигабайт достаточно дорогие. Самую дешевую карту памяти здесь использовать не рекомендуется, потому что она либо не будет работать, либо будет работать, скорее всего, с какими-то перебоями или проблемами в момент считывания видеоинформации или записи. Потому что видеопоток и видеоматериал, он достаточно объемный, тяжелый и требуется высокая производительность и хорошее качество для работы с видеоматериалом. То есть вот такая малышка может обеспечить контроль вашей квартиры, там, где работает, допустим, нянец с ребенком, либо обеспечить контроль офиса. Как мы просматриваем видео? Прежде всего, хорошее приложение для вашего мобильного устройства. Это смартфон Android или iPhone. Скачиваем программное приложение, регистрируем камеру и можем просматривать. Защита у камеры достаточно хорошая, потому что камера, допустим, с Android, подгружается в ваш Android аккаунт. И если кто-то, кто-либо другой подключится к камере, вы сразу об этом узнаете. У вас, то есть телефон вам об этом сообщит и Google почта опять же тоже пришлет письмо о том, что к вам подключился кто-то еще. Я не буду озвучивать стоимость. Камера недорогая, очень доступная. Поэтому там в разных... Сейчас повышение цен происходит, чтобы видео не перезаписывать. Под видео будет ссылочка к нам на сайт. На сайте будет указана цена, стоимость этой камеры. Кто производит эти камеры? То есть, трассир. Трассир это вообще бывший... Точнее, даже я бы сказал настоящий ActiveCam. ActiveCam это у нас один поставщик, который у нас поставляет ActiveCam, HighWatch, Hikvision, Ezvis. Это все продукты самого высокого качества, продукты продуманные, продукты удобные в использовании. трассир сам по себе вот программное приложение, по мне один из самых продуманных и удобных программных продуктов. Плюс имеет дополнительные возможности, дополнительные модули. По данному видео я, наверное, все, что хотел, рассказал. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. У нас на YouTube-канале или у нас на нашем сайте. Мы с удовольствием вам ответим на них, на эти вопросы. Если необходимо, то запишем видео. Видеоролик, как показывает камера, будет в приложении или ссылочка. Будет на данное видео. Спасибо за внимание. До скорой встречи.